Пробуем этот микрофончик. Пошла, да, запись? Всем здравствуйте, ребят. Меня зовут Алексей Лужковой. Я сооснователь и управляющий партнер платформы Хабер онлайн На данный момент мы крупнейшая платформа для быстрой и удобной продажи товара в интернете. Давайте подождем буквально несколько минут всех, кто сейчас у нас подключается и через пару минут мы начинаем. Слепой, ничего не Так, ребятки, всем привет. Еще раз. Хабер Про на связи. Давайте небольшую перекличку сделаем. Поставьте плюсики, если у вас все хорошо со звуком с видео. О, отличненько. Оперативная у нас сегодня аудитория. Рад всех видеть. Еще раз для тех, кто меня видит впервые и только знакомится с хайбером, меня зовут Алексей Лужковой. Я один из создателей платформы Haber, соучредитель компании, управляющий партнер самой платформы. То есть, да, Я отвечаю за операционную деятельность. Пожалуйста, если какие-то личные у кого-то будут вопросы, обращайтесь ко мне напрямую. Я есть в Фейсбуке по тому же имени и той же фамилии. Итак, ребятки, я знаю, что среди нас... Есть ребята, которые уже работают с Хаббером, есть те, которые только сейчас думают подключиться к нашей платформе, начать свой бизнес на платформе. Будьте добры, я не знаю, 22, пожалуйста, в чате, кто уже является участником Хаббера. Очень интересно посмотреть. О, Анатолий, здравствуйте. Рад видеть. Ребятки, всех рад видеть. Мы одна большая семья. Цифра 22 – это такая немножечко у меня армейское прошлое. Да, кто, кто был в армии, тот знает, о чем это. Так, Хорошо, хорошо, ребятки, нас много. Приветствую всех наших партнеров, а также тех ребят, которые только знакомятся с нашей, с нашей платформой и, возможно, думают о том, чтобы начать с ней работать. Давайте в двух словах я сначала расскажу о том, кто же мы такие, вот, а потом перейдем немножечко к конкретике, что же поменялось, какие у нас новшества э, и куда мы идем дальше. Что такое хабер? Хабер э, это платформа, которая объединяет в себе две стороны, двух участников. Да? Э, я люблю об этом говорить немножечко образно. Да? Вот представьте: в левой руке э, мы собираем поставщиков с тысячами, десятками, сотнями тысяч товаров, да, которые размещаются на платформе. С другой стороны, мы собираем э, сотни ребят, которые хотят продавать эти товары. Да, и Делаем это возможным. То есть, когда к нам приходит поставщик, разместил свои товары, с другой стороны, э, к нам приходит интернет-магазин, либо marketplace, который заинтересован в этих товарах, этих поставщиках, и э, благодаря инструментам платформы может взять себе эти товары на борт, начать их продавать, а хабер организовывает ряд процессов, которые делают этот, все, этот процесс выгодным. То есть э, мы выплачиваем комиссию за каждую продажу, мы контролируем поставщиков, э, мы э, также контролируем качество контента у нас на платформе, да? и таким образом… Я люблю говорить о том, что вот э, в левой руке у нас поставщики, в правой руке у нас маркетплейсы, знаете, а вот чудо, оно посредине. Да? Э, таким образом, маркетплейсы, э, любой интернет-магазин с нами может стать и попробовать бизнес-модель маркетплейса. Да, это, конечно же, не серебряная пуля, но на самом деле она несет в себе ряд преимуществ, так как вы становитесь полностью независимыми от ассортимента. 700 тысяч доступных SKU у нас на платформе, я думаю, удовлетворят каждый интернет-магазин, и вы быстро можете начать свой бизнес именно по такой модели. Хорошо, давайте немножечко дальше по презентации. Хабер дает рынку, ну, поставщикам это возможность продавать свои товары в онлайн без лишних затрат на маркетинг собственной собственную площадку. То есть наша монетизация основана на том, что э, все поставщики э, ходят, э, платят только за те заказы, которые реально были осуществлены. Да, то есть. И маркетплейсам э, это возможность увеличить свой доход за счет расширения ассортимента, оптимизации логистики и складов. Это очень интересно. Значит, если мы говорим о том, какие же партнеры с нами сейчас сотрудничают, то мы можем похвастаться тем, что у нас, наверное, на платформе самый большой набор крупнейших интернет-магазинов, которые уже пользуются нашими услугами и работают внутри платформы. Да, это Marketplace Prom.ua, я считаю, наверное, это один из самых крутых маркетплейсов в Украине. Также Marketplace Розетка, Marketplace Beagle, Marketplace Allo, Photos, Покупон. И э, ниже по списку, то есть если мы посмотрим на топ-20 интернет-магазинов э, Украины, то, наверное, вот где-то 12 из них либо с нами уже работают, либо только начинают сотрудничество. В дальнейшем э, также вот буквально недавно мы анонсировали о том, что э, мы начали сотрудничать с бывшим интернет-магазином 27 27-2, а сегодня это интернет-магазин «Эпицентр К». Э, да, но благодаря тому, что мы начали сотрудничество с Хаббером, мы можем уже его называть полноценным маркетплейсом. И даже ряд поставщиков, которые у нас размещены уже на площадке, получают заказы с Эпицентра. Кстати, поставьте, пожалуйста, плюсик те, кто уже получал заказы с Эпицентра. Если среди них, среди нас тут такие? О, супер. Андрей, Сергей, шикарно. Шикарно, я очень рад, я всегда радуюсь таким моментом, вы знаете, потому что мы, как, наверное, первая подобная платформа в Украине, открываем такие возможности нашим клиентам и, знаете, иногда себя чувствуем неким ледоколом, да, и прорубываем новые возможности в этих льдах e-commerce украинского. Поэтому, ну, очень круто, ребят, я вас поздравляю. Я думаю, что мы будем масштабировать наше сотрудничество с Эпицентром, и все большая и большая часть наших поставщиков и товаров смогут попасть на этот маркетплейс. Но э, есть определенные требования по работе с Эпицентром, и они в первую очередь связаны именно с сервисной составляющей. То есть Эпицентр заинтересован только в надежных поставщиках, в хороших товарах, да, и э, мы... Всем, всем нашим хаберам да, стараемся и стремимся обеспечить вот это вот то взаим, взаимовыгодное сотрудничество, которое только, только оно может стать основой для э, плодотворных и долгосрочных взаимоотношений. Гуд, значит, Эпицентр уже, уже с нами, и э, практически все желающие может, могут туда попасть. Я в дальнейшем немножечко расскажу, как это ускорить, как это улучшить, вот, что такое Хабер на сегодня? Те, кто с нами еще не соприкасался, это уже порядка 580 плюс активных поставщиков, но ну, ежемесячно э, к нам прибавляются новые и новые поставщики, э, заливают новые товары. Это 300 плюс активных маркетплейсов, которые ежедневно совершают заказы. Среди них как большие, так и сотни небольших интернет-магазинов, маркетплейсов, но их нельзя назвать маленькими в обороте, так как ну, это самый быстрорастущий у нас сегмент сейчас. Это вот здесь циф циферка у нас немножко старая презентация, 600 плюс тысяч товарных позиций. На данный момент их уже порядка 700, еще 150 тысяч товарных позиций у нас сейчас находятся на этапе модерации. И э, это порядка трех плюс тысяч товарных категорий, которые есть в Хабере. То есть э, практически каждый интернет-магазин может найти что-то интересное для себя, э, мы в этом не сомневаемся. Так, ну об этом мы только что говорили. Бизнес-модель, э, в принципе, я думаю, понятна. То есть мы объединяем поставщиков товаров плюс ребят, тех, которые хотят продавать эти товары, и делаем это возможным. Да? Мы закрываем финансовую модель, мы являемся единым контрагентом финансовым. Также мы даем эти базовые единицы ценности в виде готового уже контента на товар с ценами, с обновлением и так далее. Почему Хабер и как он работает для поставщиков? То есть все довольно просто, ну, просто это с моей точки зрения, так как я этим живу, да, но, в принципе, три, три основных момента, которые должен знать поставщик. Поставщик просто оформляет товары в удобный список для заливки, загружает этот список на платформу, далее есть ряд инструментов, когда поставщик рассказывает о своих товарах внутри платформы, и маркетплейсы принимают решение забирать эти товары себе, на витрины и начинает их продавать. Следовательно, поставщики получают заказы внутри нашей платформы и работают с этими заказами как в любом другом маркетплейсе. Таким образом, получая доход и довольно не маленький. как хабер работает для магазинов. Магазин заходит, выбирает интересующие товары на платформе, получает заказ на товары уже вне платформы, а на своей витрине передает ее в обработку в хабер-поставщику, то есть непосредственно поставщик мгновенно получает этот заказ. И когда заказ становится выполненным, проходит 14 дней, и хабер выплачивает оговоренную ранее комиссию за каждый заказ для Marketplace. Хабер – это довольно удобно. Да, мы постоянно работаем над тем, чтобы улучшить наш интерфейс. Вот даже презентации у нас, я смотрю, интерфейс еще немножечко старенький. Те, кто с нами домой, ребята, знают, что мы стараемся меняться. Вот начались вопросы, что с украинским переводом карточек товаров. Давайте чуть позже отвечу. Да, мы смотрим в эту сторону, обязательно будет это реализовано, но, наверное, не в ближайшие пару месяцев. То есть у нас есть время до конца двадцатого года с этими вопросами справиться. Хабер это удобный интерфейс. Почему? Потому что он дает возможность работать со всеми своими партнерами через единый кабинет. Это связь внутри платформы с каждым партнером и службой поддержки. Это удобная система контроля обработки заказов их статусов. Да, у нас предусмотрена статусная модель, которая помогает. Ну, это такая, знаете, мини-CRM для работы с заказами. Это вся база товаров у поставщиков маркетплейсов в одном месте. Да, то есть мы, мы себя называем некой экосистемой, экосистема, где каждый участник с одной и со второй стороны может найти что-то интересное для себя, найти новые контакты, найти интересующие товары, проверить какие-то гипотезы, очень быстро проверить, ассортимент идет, не идет. И ну, это, это действительно наши плюсы. Так, Хабер это качественный контент, да, действительно, у нас есть свой контент-отдел который модерирует карточки товаров. Мы, наша модерация она является двухэтапной. Вот недавно был вебинар с одним из наших руководителей Никитой Шипошей, где он рассказывал непосредственно про то, каким должен быть контент и как у нас проходит модерация этого контента. То есть в данном случае модерация у нас двухэтапная. Есть более ускоренная модерация поверхностная, то есть туда проходят все карточки, которые э, соответствуют там, минимальным требованиям соответствия контента, то есть фотография соответствует описанию, есть минимальные, указана категория товаров, есть минимальные опции, да, необходимые для данной категории товаров. И есть вторая, второй этап модерации, которую проходят те товары, которые мы сами считаем, что они э, более релевантны для определенных маркетплейсов, да, так как у нас в наших партнерах да, стратегические партнеры большие маркетплейсы, такие как «Розетка», «Алло» и так далее, и они имеют разные требования к контенту, и такую модерацию мы уже проводим самостоятельно для того, чтобы как можно быстрее и качественнее размещать эти карточки товаров на крупных маркетплейсах. Хабер это гарантии, то есть мы перманентно всегда мониторим качество обслуживания конечных клиентов поставщиками, также проводим, проводим постоянные контрольные закупки, и да, иногда бывают случаи недобросовестного обслуживания поставщиками клиентов. Мы принимаем довольно радикальные меры, отключаем таких поставщиков, предупреждаем, ну, если там совсем ситуация плохая, то мы прощаемся как бы навсегда с такими поставщиками. И для поставщиков это весь процесс транзакции осуществляется в соответствии с законами и правами потребителей, это прозрачность работы всех маркетплейсов и также работа через виртуальный счет на платформе. Все поставщики видят, сколько денег у них снимаются, за что это были снятия, и всегда можно расшифровать да, все эти вопросы и посмотреть, где именно была произведена данная транзакция, почему снято столько же, столько денег, в каком статусе это находится. Так, так, ребят, смотрю. Ага. Расскажите еще про розетку. Как будет проходить с ней работа ввиду того, что она отключает поставщиков? Очень интересный вопрос, довольно актуальный. Внизу, да, мы немножечко, вот мне подсказывают, у нас есть слайдик, где мы об этом более подробно расскажем. Но давайте так, я тизерну. Ребят, все дело в сервисе, да, и в качественном обслуживании заказов и клиентов розетки. Да, это, это самый базовый принцип вообще работы с любым маркетплейсом, да, и не только с розеткой. Но розетка, да, действительно ужесточает эти правила. Когда будет реализована нормальная заливка фото товаров массово, заливка по одной фотографии занимает очень много времени. Насколько я знаю, у нас есть массовая загрузка фотографий. Возможно, вы в чем-то не разобрались, обратитесь, пожалуйста, к своему менеджеру, он вам обязательно поможет это сделать, есть способы. Если даже что-то у вас не получается, то мы сделаем это за вас. Вопрос по переводу карточек на украинский язык. Как я уже и сказал, обязательно будем реализовывать данный функционал. Пока есть несколько вариантов, как мы это будем делать, либо это будет какой-то автоматический переводчик. Но пока я не, не совсем для меня, ребята, доказали эффективность данного метода, то есть будем смотреть. Еще раз напомню, до конца года есть время по законодательству даже работать с русскоязычным контентом. Будет ли выход на другие рынки, Россия, Польша? Значит, смотрите, Хабер про уже работает на, в России, но работает как локальная платформа. То есть, да, только для российских поставщиков российских маркетплейсов. Пока мы не связываем украинский и российский хабер. Так. Есть. Поехали дальше. Ссылочку. можешь сообщение в чатик? Ссылочку на российский хабер. Хабер по-моему. Да, хабер Так. Хабер – это возможности, а не ограничения. Да, естественно, для всех желающих есть API. У нас реализована API уже полновесная для маркетплейсов, и уже там 80% функционала есть в API для поставщиков. То есть базовые функции, все можете уже работать по API. Я знаю, что у многих есть такой запрос, особенно если у ребят много товаров. Постоянно стараемся проводить, да, образовательные мероприятия, сейчас для нас это, ну, действительно цель, так как мы уже ну, довольно-таки большое явление на рынке и довольно большой пласт серьезных предпринимателей с нами работают, мы на себя вот считаем, что наша миссия действительно развивать предпринимательство в Украине, соответственно, и какими-то нашими внутренними образовательными мероприятиями. Вот буквально у нас скоро, по-моему, 28-го да, числа будет вебинар на тему маркетинга, маркетплейсов, да, и еще будет намечен вебинар, 3 числа, да, 3 числа будет вебинар на тему «Как развивать магазин на проме». Да, Андрей Чернявский будет проводить. Так, также мы поддерживаем выгрузки под разные системы, в том числе пром.ua, поддержка CSV, XML, YML и других форматов для заливки товаров. Я называю это YML, я знаю, что, возможно, кто-то кого-то коребят это название, но я так привык уже говорить. И вы всегда можете приехать к нам на демо новых возможностей. Вот прям да, мы объявляем о том, что у нас, когда у нас появляются какие-то интересные, там, новый функционал, либо мы разработаем, либо мы просто проводим какое-то мероприятие для наших партнеров, то наши ребята всегда объявляют и приглашают наших клиентов приехать к нам, посмотреть на обзор спринта и э, пообщаться. Всегда рады видеть. Так, ну это такой немножечко продажный слайдик, честно говоря, не очень люблю продавать таким образом, но на самом-то деле, вы знаете, многие к нам хотят попасть, не всех мы можем принять, вы уж извините, да? поставщики маркетплейса должны соответствовать определенным требованиям, но если вы хотите попробовать, пожалуйста, регистрируйтесь и пробуйте, пообщайтесь с нашими менеджерами, все, всем будем рады. Так, вот сейчас хотел бы немножечко поговорить насчет вот этой даты 10 февраля, что же произошло. Э -э, вся сеть просто бурлила вопросами, что же будет, розетка отключает дропшиперов, поставщиков и так далее и тому подобное. Э -э, да, действительно, ну, смотрите, это очень логичный ход и понятный, потому что если мы сейчас немножечко поднимемся на уровень выше и посмотрим там, знаете, со стороны стратегии, бизнес-моделей и так далее, то мы должны понимать, что любой маркетплейс – это бизнес-модель двусторонняя платформа. Да, вот так она называется. В чем она заключается? В том, что платформа сама, не являясь производителем ценности, у себя собирает производителей и потребителей этой ценности да, и организовывает курирует определенные виды их взаимодействий. Да? То есть розетка, как классический, классическая платформа, в данном случае товарный B2C Marketplace, она, у нее не один клиент, да, у нее два клиента. То есть это продающий мерчант, тот, который является продавцом у нее на платформе, а также клиент конечный, который является потребителем э, товаров этого мерчанта. И здесь... Самое важное, да, что мы можем понять, да, чем отличается бизнес-модель двухсторонней платформы от бизнес-модели конвейера или линейной, э, линейной бизнес-модели, э, она отличается в первую очередь тем, что платформа основывается на постоянных вот, э, сетевых эффектах, да, так называемых. Э, мы можем это посмотреть на примерах Uber, служб такси и так далее. То есть чем больше хороших водителей вас обслуживают, тем Uber для вас ценнее. Вот так вот и Розетка. Чем больше клиентов будут довольны работой мерчантов, тем больше Розетка будет нести ценность этим клиентам. И наоборот, чем больше клиентов довольных будет от Розетки, тем большая ценность для мерчантов и продавцов на Розетке, так как будет больше заказов, будет больше хороших заказов. Это очень важно. Да? Следовательно, как только розетка начала понимать, что вот эти негативные сетевые эффекты начинают превалировать над позитивными, то есть да уже отток пользователей, недовольство пользователя влияет на общее состояние дел и продаж в принципе в компании, логичный был шаг действительно э, вмешаться и начать курировать этот вопрос более жестко. А мы знаем, что розетка очень быстро и стремительно развивается, да. Буквально за там, несколько лет эти десятки тысяч продавцов на розетке, ну это действительно ошеломляющая просто цифра. И, конечно же, для того, чтобы набрать такое количество продавцов, ну, нужно было, наверное, пожертвовать какими-то э, нормами контроля, либо какими-то барьерами входа. Соответственно, сейчас розетка получила некий опыт эмпирический, она посмотрела на статистические данные, ей есть уже с чем сравнивать. Они уже понимают, какой мерчант хороший, какой плохой. Действительно, она начинает сегментно работать с этими проблемами. Да, насчет того, что дропшиппинг или не дропшиппинг, давайте так, скорее всего, это э, возможность классификации. Да? Мы, мы просто понимаем, что при варианте работы, если вы поставщик и не являетесь владельцем товара, то, скорее всего, более вероятно, что ваше обслуживание будет хуже, чем обслуживание того мерчанта, у которого есть товар на складе, на своем, он контролирует его наличие, отправку и так далее. Да. Не всегда это так, потому что, ну, вот я лично знаю многих дропшиперов, которые отлично работают э, с точки зрения сервиса клиентского, да, и они так построили работу со своими поставщиками, что ну, это действительно достойно уважения да, и почитания, но, наверное, в большинстве своем все-таки это не так. Соответственно, розетка очень сильно с этим работает. Так как мы являемся ключевыми партнерами розетки в направлении вообще агрегации вы, вывода новых поставщиков новых товаров на розетку, на розетку в том числе конечно же мы поддерживаем такой факт и сами соответствуем подобным требованиям да и, и соответственно у нас тоже сильно у, усилились да, контролирующие меры мы э, сильно контролируем процент отмен сейчас мы отключаем поставщиков которые ну прям сильно завышают вот этот процент отмен и э, очень смотрим на цену, то есть мы сейчас проверяем на то, чтобы цена у поставщиков была в рынке, если она не в рынке, там, на 10 буквально процентов, то, ну, наверное, скорее всего мы будем прощаться с такими поставщиками, либо, ну, сначала, конечно же, мы будем разговаривать, да, будем э, убеждать в том, что всем будет выгоднее, если мы повысим качество обслуживания и понизим цену, да, но если мы не сможем договориться, ну, что поделать? То есть мы все боремся за э, единое, единую большую цель, чтобы e-commerce в Украине стал крутым, да, и всем нам э, нашлось там хорошее теплое место. Так, э, давайте пару вопросиков отвечу, тут насыпалось. Поддерживаю вопрос. Скажите, будет обновление прайса с ссылкой, выбором обновления только наличия или только цены? Да, действительно, смотрите, в ближайшее время мы переработаем, в принципе, наш весь импорт, он станет более понятным, более наглядным. Там будет ряд параметров, которые сможете использовать, Там обновление либо не обновление по определенным критериям. И это все появится. Так, Юлия, на проме есть параметры, которые... Угу, понятно, спасибо, Евгений, Сайфшоп. Игорь щурь, поддерживаю вопрос. Скажите, будет ли обновление прайса ссылкой? Угу. Так, добрый день. Если бренд есть на сайте Эпицентр К, можно ли через вашу платформу завести дублирующие карточки с товара ценой РРЦ ниже? Э, вопрос на самом деле интересный. Э, пробовать можно. То есть сейчас, э, по нашим договоренностям с эпицентром, ребята настроены? Э, скажем так, очень вдохновляюще, да, и пока нет каких-то барьеров для входа на эпицентр, да, кроме там определенных категорий, то есть мы пока не говорим об категории интим-товары, либо товары для взрослых, все остальные категории можно пробовать и стараться вывести единственное, что технически мы пока не способны там, сотнями тысяч товаров туда выделять, выдавать, и Эпицентр не готов это прям принимать вот такими объемами. Соответственно, подход к выбору поставщиков будет более индивидуальный. Но, пожалуйста, у каждого из вас есть личный менеджер. Если вы считаете, что вы будете конкурентны на Эпицентр К, обращайтесь к менеджеру, и он вам поможет с этим вопросом. Так, подскажите, как скоро вы получили свой первый заказ? Мы, поставщик обуви на Хаббере, два месяца, магазины забирают товар, но его нет у них на сайте при переходе. Мы в замешательстве. Иванна, здравствуйте. Значит, смотрите, да, действительно, то есть, если вы разместили свой товар, просто разместили на платформе, то есть, вам со своими товарами нужно конкурировать с остальными 700 тысячами товаров за внимание маркетплейса. Для этого, смотрите, у нас есть ряд инструментов, то есть самый такой простой, нативный, пользуйтесь, пожалуйста, нашей лентой новостей, она работает, работает очень хорошо, рассказывайте о своей продукции, и желательно делайте это не копипастом и Ctrl-C, Ctrl-V, а создавайте действительно интересный контент, который привлечет внимание маркетплейса, это первое. Второе. У нас есть методы стимулирования да, забора и размещения товаров, которые можно сделать напрямую через вашего менеджера. То есть у нас есть… вы можете заказать эксклюзивные там, баннера, рассылки по нашим партнерам, непосредственное стимулирование ваших продаж. Вы можете поучаствовать в подборке товаров. У нас появился такой новый раздел. Это сейчас осуществляется через вашего менеджера. Есть функции платные, есть бесплатные, но, опять-таки, обращайтесь к менеджеру, он всегда готов, все наши менеджеры стремятся помочь вам. Они тоже замотивированы, чтобы у вас было больше продаж. Могу сказать по нашей статистике, то есть в среднем 2-3 месяца – это нормальный срок для того, чтобы начали идти продажи. Это в среднем. Да. бывают э, гораздо быстрее, бывает, что буквально на второй-третий день поставщики получают уже заказы, но тут зависит от специфики товара, от того, как вы работаете с его продвижением, от того, как вы контактируете с вашим менеджером. Э, то, что касается магазина забирают товар, но у него нет на сайте при переходе. Смотрите, да, действительно, в хабере магазины забирают, это, забирают эти товары, и есть некая этапность, то есть, да, Marketplace забирает сначала это все в мои товары, да. в моих товарах Marketplace оценивает, насколько этот товар интересен, приоритетен и так далее, то есть сам забор на, к себе в мои товары маркетплейса не значит, что он уже появится точно 100% на витрине маркетплейса, понимаете, но э, здесь есть прямая корреляция, то есть порядка 70% заборов, они начинают отображаться на витринах, да, опять-таки, э, Самое главное, чтобы все маркетплейсы, вот, сделайте так, чтобы маркетплейсы знали о том, что вы крутой поставщик, что у вас крутой товар, и что ваш товар, он претендует на то, чтобы продаваться в их, на, на витринах этих маркетплейсов. Sorry. Так... Почему? Так, близко четырех месяцев половина моих успешно промодерованных товаров отсутствует на маркетплейсах менеджеры, которые меняются каждый месяц, говорят технично на поладке. Отлично. Кристина, пожалуйста, оставьте свои контакты, либо напишите, только куда к нам можно обратиться по вопросу. Товары размещены, но не отображаются на маркетплейсах. Куда нам лучше написать? Сбросьте, пожалуйста, ID своей компании, вот прямо нам в чатик, с вами свяжутся, и мы решим этот вопрос. Э -э, Чему менеджера не дают своих контактов для швидкого звездку и знаем аргументоваться тем, что данная послуга недоступна. Э -э, смотрите: для того, чтобы мы могли нормально контролировать качество, да, действительно, мы сами запрещаем менеджерам общаться по личным номерам, так как действительно есть определенная там и текучка кадров, да, когда. Когда э, менеджер уходит, и клиент остается просто без менеджера. Мы не можем себе такого позволить, поэтому мы общаемся только по нашей внутренней связи. Так хорошо. Чему перестало співпрацевать с компанией Алло. Э, мы активно с ними работаем. Да, в данном случае возможно вопрос от, от поставщика, который у которого исчезли продажи на Алло. Да, ну, опять-таки, Алло, как и любой другой маркетплейс, сам выбирает те товары, которые ему интересны, да, которые ему интересны и которые ему подходят по сервисному обслуживанию данного поставщика. Соответственно, если вы считаете, что вы абсолютно подходите для Алло, пожалуйста, обращайтесь к вашему менеджеру, который вам поможет это сделать. Так, Юлия Доценко, Алексей, прошу вас, дайте ответ на мой вопрос. Юлечка, если можно... Давайте я посмотрю. Пока, пока товарная модерация, мы не можем обновить остатки, так как все, что откорректировано, исчезает. Будьте добры, немножечко более развернуто, скажите, не совсем понятно. Какой смысл работать с интернет-магазином «Розетка» по НДС, если можно работать с вами по упрощенной системе и также быть представлены на данном ресурсе? Смыслы бывают разные, модели э, бывают разные. Давайте так, э, работая с нами по упрощенной системе, да, действительно, это есть определенные плюсы, если кто понимает в... Толь, пометь, пожалуйста, иди 15775. Кристиночка, с вами свяжутся в ближайшее время, и мы постараемся решить ваш вопрос есть определенные виды бизнеса, которые, ну, например, для того, чтобы работать с розеткой через нас, пожалуйста, вы можете заходить со своими товарами, они появятся на розетке, они будут размещены, они будут ранжироваться точно так же в общей парадигме, но при этом не забывайте о том, что вам придется у себя внедрить определенные процессы обслуживания, конкретное обслуживание заказа, то есть это работа с розничными заказами. Не все поставщики могут себе это позволить, либо хотят. Да? Многие хотят работать по оптовой схеме, когда они отгружают просто свой товар на склад розетки, либо работают по забору со своего склада. Таким образом, решая вопрос, свой скорее не столько в маржинальности в заработке на одном заказе, сколько скорее на создание постоянного оборота товара. Соответственно, смотрите, это каждому свое, а может быть и тот, и другой вариант, я думаю, он тоже абсолютно не противоречит друг другу. Так... Уже полтора года на Хабере В последнее время розетка редактирует фильтры товара. В связи с этим необходимо редактировать уже промодерированные Хабером товары. Доступ к редактированию уже пром... есть только у админов. Как ускорить процесс редактирования уже выгруженных товаров на розетку? А, да, действительно. Ну, смотрите, у нас это идет отдельная воронка работы наших модераторов, контент-менеджеров. Да, Опять-таки, вы можете... В данный, момент, в данный момент мы не разрешаем модерировать товары, те, которые уже размещены на маркетплейсе. Почему мы так делаем? Потому что ну, зачастую, не зачастую, мы сталкивались с такими ситуациями, когда контент, который уже был отображен на маркетплейсе, поставщик во время вот уже имеющий отображенный контент, его меняет, причем в некорректную сторону. То есть то ли фотография меняется неправильно, которая не соответствует характеристикам и так далее. Следовательно, этот вопрос мы оставили только через, просеиваем через определенные сито, и сделать это можно, это реально это делается, но опять-таки по запросу к своему менеджеру. Слушайте, сегодня, наверное, вебинар посвящен, можно провести под эгидой «обращайтесь к своему менеджеру». Ну, да, действительно, потому что многие вещи не могут быть автоматизированы. К сожалению, нам приходится с этим жить. Так, правили пока его в это время обновления проекта, затираются все изменения. Опять-таки я ответил на этот вопрос немножечко выше. Давайте последние вопросы я немножечко продолжу. Я думаю, нам надо, стоит сделать вебинар вопрос-ответ, который называется. Это будет, вот я прям вижу, что есть запрос. Часто происходит, когда на товар статусе нет наличия на хабере, поступают заказы от магазинов. Как исключить такие моменты? В данном случае у нас, если происходит у вас корректное обновление, вы вовремя обновляете свои остатки в хабере, то интернет-магазин не имеет возможности сделать заказ на этот товар. Пожалуйста, обновляйте своевременно остатки в хабере. Для этого есть все возможности. Ссылка, API. Я не знаю, если у вас очень много товаров, то тогда есть ну, технические способы реализации данного вопроса. Так, поехали немножечко дальше. Мы остановились на 10 феврале, судный день. Вспомнился фильм Терминатор. Так, почему розетка отключает поставщиков? Давайте быстренько пробежимся, для того, чтобы у каждого из вас в голове село, вот, <каким>, каким надо быть, для того, чтобы соответствовать розетке и хаберу. Большой процент отмены. Из-за чего это происходит? Это долгий срок доставки, клиенты отказываются от товара, это завышенные цены, естественно, но это банально. Это плохой сервис, ну, не нужно грубить клиенту по телефону как минимум, да, и нужно отвечать благожелательно. Это товара нет в наличии по вине поставщика, то есть он не своевременно обновляет остатки. Это отсутствие гарантии, естественно, клиенты не будут покупать тот товар, у которого отсутствует гарантия. К сожалению, в Украине это частая проблема. И это некачественный контент. Некачественный контент тоже сразу убирается с платформы. Инфо-цыгане «Зло для розетка». Давайте немножечко вот поговорим о вас, особенно те ребята, которые только думают о том, чтобы сотрудничать с Хабером. Поймите правильно, да, если вы видите какие-то объявления в сети о том, что «начни бизнес на розетке без затрат», Начни бизнес там-то, там-то, продавай на маркетплейсах даже без товара или еще что-то. Не буду называть компании, которые проводят подобные манипулятивные рекламные кампании. Ребят, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мы регулярно, постоянно боремся с подобными инцидентами. Очень много э, сейчас развелось тех, кто хочет заработать просто с людей, которые ищут знаний. Давайте так, мы в Хабере точно так же, как в «Розетке», можете посмотреть, там, я не знаю, обратиться в интернет, там, посмотреть, Артем Каракулин, директор Marketplace «Розетки», точно так же говорит. К нам в «Хабер» либо в «Розетку» невозможно как-то эксклюзивно попасть через какую-то компанию, которая взяла с вас деньги за обучение. Это первое, что вы должны понимать. Все, если вам что-то там кто-то гарантирует, это вранье. Во-вторых, сделать успешный бизнес не затратив туда денег, сил и так далее невозможно. Пожалуйста, бесплатно сыр бывает только в мышеловке. Если вам там рассказывают какие-то сказки, не верьте. Вы можете всегда обратиться к нам в Хабер, в нашу службу поддержки и наши квалифицированные ребята, да, которые работают в этом бизнесе. Вам лучше расскажут, обучат, помогут всегда. Мы никогда не откажем вам в этом. И, либо э, Кучу материалов, которые у нас есть в блоге, печатные. Вот следите за нами, подпишитесь на все наши каналы. Мы даем очень много полезного контента. Если вас это интересует, пожалуйста, работайте только с компаниями, которые доказали свою состоятельность. Все. В этом плане все. Значит, хабер розетка Кейс. То есть, вот, пожалуйста, это наш магазин на розетке и через этот магазин непосредственно все ваши товары, которые туда загружаются, попадают. Вот на момент, когда мы делали эту презентацию, у нас было загружено уже 521 тысяча товаров на этот магазин, и мы можем с уверенностью говорить, что да, мы, наверное, самый большой мерчант на маркетплейсе «Розетка», и будем еще больше. Значит, какие у нас сейчас ограничения? 20% отмен – по маркетплейсу «Розетка», если у вас больше 20%, то это автоматически вы становитесь под прицел. И, скорее всего, если мы с вами не договоримся и не выйдем в этих 20% отмен, мы будем, наверное, отключены. Вернее, вы будете отключены от «Розетки». 10% – это максимум по проценту завышенной цены, по средней взвешенной цены, цене на hotline. То есть да, мы тоже смотрим на это, и «Розетка» смотрит на это. Э, ребятки, при всем об, э, уважении вот эти вот циферки не обсуждаются, да, и нужно им соответствовать. Не будем соответствовать, ну, значит, соответственно, э, не получится хорошо взаимодействовать с розеткой. Как мы знаем, что это будет работать завтра? То есть, ну, слушайте, marketplace – это тренд, это по-любому будет работать завтра, и более того, скорее всего, это будет работать, а все остальное под вопросом, будет ли оно работать. Значит, 50% всех онлайн-покупок 16-18 года в мире совершили через маркетплейсы. То есть тренд в Европе, на Западе и даже в России уже гораздо выше, даже, чем в Украине. То есть это все будет расти. Если вы просто даже сейчас зайдете с товарами, то вы просто на росте рынка будете расти органически. И 67% – это прогноз онлайн-покупок через маркетплейсы в 2022 году. Ну, то есть реально как бы это будущее. Это уже настоящее, это будущее. Так, смотрите, подписывайтесь на наш телеграм-канал в Хабере, Хабер, вернее, на наш телеграм-канал, найдите его по слову Хабер. Там сейчас мы делаем очень много интересного контента, даем. Подписывайтесь на нас в Ютубе. Также даем очень много контента. Не пропускайте наши вебинары, не пропускайте наши участие в наших конференциях. Все мы очень всегда рады в Хабере, Приходите, будем делать бизнес. А те, кто уже с нами сейчас, ребят, мы делаем все по максимуму для того, чтобы увеличивать доход каждого из вас. Давайте сейчас пройдемся немножечко по вопросам. Так. Значит, на чем мы остановились? Так, так, так, контакты менеджеров. Собираетесь ли вы вводить ответственность или частичную ответственность магазинов, чтобы магазины также частично несли расходы при отказе от товара покупателям, а не все ложилось на плечо поставщика? Вопрос интересный, но пока мы видим по статистике, что по вине маркетплейсов э, у нас крайне низкий процент отмен. То есть э, вина маркетплейса – это в том случае, если э, трафик идет к какой-то флудовый, если не удалось связаться с покупателем, если это некорректные контактные данные и так далее. То есть если мы посмотрим и сравним, например, процент отмен по нет в наличию у поставщика, то это разительная абсолютно цифра. Возможно, мы к этому придем, если увидим такую корреляцию. Уже полтора года на Хабере последнее время розетка редактирует фильтры товаров. Угу. Так, это мы уже видели. Задавайте вопросы, пожалуйста, вписывайте, если есть у кого, можем еще пообщаться. Если статистика товара для поставщика, чтобы понимать, насколько он актуален? Так, Иваночка, вы, пожалуйста, немножечко поясните, то есть вы поставщик и вам нужна статистика, или вы маркетплейс и вам нужна статистика? Можно ли загрузить итальянскую пасту, макароны к вам на сайт? Супер, загружайте. То есть у нас много уже есть фуд-товаров, особенно тех, которые не портятся. Это шикарный товар, я сам очень люблю ее, поэтому э, буду вашим покупателем. Так, дело в том, что товар в хабере стоит в статусе нет наличия в течение месяца, на заказы от магазинов поступают. Евгений Кожевников, пожалуйста, обратитесь, у нас на Хабере есть служба тех техсаппорта, возможно, это действительно какое-то исключение из правил. И э, наши технические специалисты решат этот вопрос. Так, собираетесь ли вы? вы так, подскажите, как правильно работать с хайбером как поставщик? Если мы залили товары на Хабер с помощью того же файла, что и на другие платформы, при этом на Хабере товар не синхронизируется сходным прайсом по цене. То есть товар, выложенный на Хабере, может стоить дороже или дешевле, исходя из курса валюты, чем на нашем собственном маркетплейсе в розетке или интернет-магазине. Менеджер сказал, что нужно присваивать уникальный артикул товара от платформы Хаббер, но как это сделать? М -м -м -м -м так, то есть это какие-то… Антон Попазов. Антон, пожалуйста, уточните ваш вопрос, то есть это какой-то технический сбой синхронизации, то есть прайс не синхронизируется. Если это техническая проблема… Пожалуйста, обращайтесь в технический саппорт Возможно, действительно какая-то такая штука Если же у вас просто ваш прайс не соответствует нашим требованиям То, возможно, стоит его просто доработать да. Кто сейчас из топ-трех интернет-магазинов Розетка Эпицентр у нас занимает продаж большую долю И Кто будет лидером из всех трех игроков концу года, по вашему мнению? Очень интересный вопрос Значит, смотрите у нас э, «Розетка», естественно, является лидером по продажам в первую очередь. Э, ну, так как «Розетка», в принципе, вот у нас в «Хаббере», скорее всего, репрезентативная история по всей Украине, мы можем говорить о том, что процент продаж самого крупного маркетплейса Украины, он самый большой у нас. Да, действительно, это так. Но, вы знаете, тенденция к росту у маркетплейса Ало и у маркетплейса «Эпицентр» просто бешеная. То есть эти маркетплейсы растут очень быстро, да, э, и мы сейчас, если мы еще полгода назад констатировали э, то, что розетка в нашем общем э, пуле заказов занимала там порядка 60%, то сейчас мы можем говорить о 30%, да, в количественном эквиваленте, естественно, в деньгах там могут быть немножко разные цифры. Соответственно, э, очень быстро развиваются новые маркетплейсы, которые вчера еще были, там, в десятки интернет-магазинов, а также очень быстро развивается сегмент мелких магазинов, что меня особенно радует, потому как ну совсем приятно видеть то, что сбываются наши мечты. да, Еще там три года назад мы мечтали дать те же возможности маленькому интернет-магазину, что и имеет розетка, да? дать эти же сотни поставщиков и сотни тысяч товаров. И сейчас это становится явью, это очень приятно. Это очень круто и говорит о том, что наш малый украинский бизнес действительно он, он поменяет эту страну. Так, к примеру, пришел заказ сегодня с эпицентра, женщина хотела забрать товар сразу, самовывоз, новая почта, и не хотите ждать снова отмены. А это на рейтинг влияет. Как быть? Да, действительно, это влияет на рейтинг. А в чем проблема? А, самовывоз, наверное, женщина находилась не в том же городе, да, что и ваш товар. Ну, смотрите, в любом случае, как бы такой процент отмен и статус этой отмены, он считается, как клиент отказался от товара, либо клиенту не подходят условия доставки. То есть, да, это нельзя считать, что это вина поставщика. Мы так не считаем. То есть, это немножечко отдельный сегмент отмен. Так, пятьсоток видно, в маябуты на выше двадцати пятьсотки. Все статусы, статусы явность, все статусы, внимание на явность, чверхойте. Это считаются все статусы. То есть у нас, смотрите, большинство наших поставщиков, особенно все наши топовые поставщики, имеют процент отмен всего ниже 20%. Пожалуйста, стремитесь к этим показателям. Так, наша компания обработала около 10 тысяч заказов с розетки. Покупатели более всего не устраивают, что нет выбора способа оплаты и доставки, особенно онлайн-оплата. Будет ли изменение с розеткой при оплате и доставке? Сейчас прорабатываем варианты, как это возможно делать, но пока данный функционал недоступен. И, ну, я думаю, в ближайшие полгода у нас появится весь полностью функционал, который закроет полностью все возможности розетки и как вашего индивидуального выхода, да, но так как сама схема оплаты денежная, она не совсем простая, мы над ней сейчас работаем, разрабатываем саму бизнес-модель, как только она будет разработана, появится, вы об этом узнаете и сможете ей воспользоваться. Так, здесь у наш менеджер по измене фото на бренд Firefly. Успешно, прошло до дней фото, так никто и в Пакет на такая приоритетная модерация. Смотрите, приоритетная модерация на самом деле, она относится в первую очередь к приоритетам первичной модерации. То есть постмодерация, это процесс немножечко уже происходит сложнее. Старайтесь давать сразу контент, который соответствует всем вашим требованиям. Но в любом случае, айдишку вашу, Толь, запиши, пожалуйста, ID 8512, Идишечку вашу записали, и я дам команду, чтобы разобрались в вашем вопросе. Я только что подключился, сейчас выбираю товары для загрузки на свой сайт, на промо. Очень часто один и тот же товар есть у разных поставщиков по разной цене, плюс рейтинг поставщиков разный. Подскажите, как отфильтровать товар, чтобы выбрать по лучшей цене и рейтинг у поставщика? Есть ли такая возможность? Такая возможность есть. Рейтинг реализован у нас прямо в выборе товаров. То есть если вы видите одинаковый товар, но с разным рейтингом, вы знаете, не открою вам тайну и не, не буду суперванга, если скажу, что выбираете поставщика самым высоким рейтингом. Это в первую очередь. Даже цена здесь не столь важна, особенно на товары, которые со средним чеком до 800 гривен, то цена в принципе не является приоритетом для покупки там, на 50 гривен дешевле. Поэтому рейтинг, рейтинг, рейтинг в первую очередь. Если вы хотите более подробную статистику, можете обратиться к вашему менеджеру, он для вас подберет лучшие товары, лучших поставщиков, поможет вам это сделать. Также у нас есть разделы, где есть так называемые подборки товаров, там мы стараемся подбирать только лучших поставщиков. Также у нас есть рассылки в телеграм, в email, где мы постоянно показываем новых поставщиков либо поставщиков с высоким рейтингом. Пользуйтесь, и будет вам счастье. То есть это я вам гарантирую, что как минимум результаты будут у вас гораздо лучше, чем без этого. Так, про ответственность Я имел в виду транспортные издержки. Магазин нам передал заказ через Хабер, мы отправили, покупатель отказался по причине, у магазина на сайте нет размера или описания, почему все транспортные издержки должен оплачивать поставщик. Ну, это такая бизнес-модель маркетплейса. Вы знаете, в «Розетке» та же любовь. То есть если вы выйдете напрямую на «Розетку» либо на «Пром» или куда-то еще – то вы должны понимать, что да, транспортные издержки будут на вас. Либо, если вы видите, конечно же, постоянный поток от какого-то из маркетплейсов таких вот заказов, вы можете отключить эти просто магазины, не передавать, чтобы этот магазин не мог передать вам эти заказы. Спасибо за предыдущий ответ. Еще один вопрос. Подскажите, как быть, если позиции нашего импорта часто совпадают с позициями личного импорта, импорта центра? Не будет ли возникать внутренний конфликт? Конфликты быть могут. Вы знаете, это на примерах с розеткой, да, так как и один, и второй игроки, да, они из классического ритейла, то есть там очень сильные позиции классического ритейла, где собственная закупка имеет большой очень вес. Это можно, ну, это понятно, это понятная история, потому что основной оборот делается по классической схеме. Мы закупаем товар, он есть и так далее. Поэтому, ну, могут быть ситуации, когда могут попросить этот товар отключить, да, и мы это видим. Да, мы это не очень любим, но, к сожалению, такие реалии. Но опять-таки, каждый из этих игроков, они, э, ну, это коммерсанты. То есть если вы сделаете хороший товар по хорошей цене, с хорошими условиями для клиента, э, я думаю, что ну, вполне возможно конкурировать даже с этим товаром, и, возможно, именно ваш товар станет в приоритете у того же Эпицентра для продвижения. Давайте в любом случае пробовать. Так, э, Анатолий Буравин. Так. «Коли планується чи плануется взагалі співпраця з міжнародними маркетплейсами?» Значит, открою небольшую вам тайну, дуже планується, и дуже мы цього хочемо, однако есть ряд проблем. Да? Пройду сразу на російську мову, чтобы более-более внятно объяснить свою мысль. Значит, смотрите, есть возможность и сейчас, и у нас очень много предложений от компаний, которые работают с Амазоном, с американским рынком и так далее. Но есть довольно большая проблема для продажи для такой бизнес-модели. Она слабо масштабируема, то есть это нужно заниматься логистикой товаров в другую страну. Да, если мы говорим о Европе, это ограничение в 20 долларов по почтовой пересылке. Если мы говорим о странах ближнего зарубежья, то это очень слабая и отсталая система логистики да, и опять-таки ряд юридических, законодательных и даже политических, честно говоря, ограничений. Поэтому, да, мы планируем, мы разрабатываем сейчас интересную модель, когда каждый из украинских поставщиков, а мы в первую очередь смотрим на производителей украинских, сможет э, точечно отправлять товар по очень быстрому, быстрой схеме и выгодной схеме э, за рубеж, ну, вплоть по всему миру, да, там порядка 180 стран. Но об этом чуть попозже, потому как это довольно сложная бизнес-модель, которую мы делаем в партнерстве и будем делать в партнерстве с большими, очень крупными игроками, в том числе мировыми, да, и вы об этом узнаете, и я думаю, сможете реализовать такую возможность. Но идти в, чисто в модель какого-то инфобиза, заплатите нам 5000 долларов, мы вас разместим на Амазоне, а потом не отвечаем ни за что, мы тоже не хотим, понимаете. Мы хотим создавать реально платформу, где вы внутри этой платформы можете взаимодействовать с второй стороной. Так что хотим, будем немножечко попозже. Так. «Имеем собственные складские остатки белья и работаем с заказами оперативно. Белье на розетку не загружено с хабера по причине неверной категории, но товар уже размещен на маркетплейсах более года. Но имеем опыт высоких продаж данного товара. Как изменить категорию ID 17290?» Уже передали ваш вопрос. «Изменим супер нижнее белье, классный товар». Очень хорошо идет и... Yeah. Спасибо за вопрос. Так, Алексей за какие ключевые действия помогут увеличить продажи для поставщика на вашей платформе? Классный контент, классная цена, работа с лентой новостей. Обращайтесь к менеджеру, пускай делает для вас бонусные программы, акции. Очень крутая тема, классно работает. Когда вы стимулируете своих маркетплейсов и даете какие-то деньги в виде бонуса за какие-то выполненные показатели. То есть вы, например, можете там, плюс 10% добавить к выплате маркетплейсу за э, там, x2 заказов, например. Это тоже работает, наши менеджера знают, как это делать, пожалуйста, обращайтесь. И есть ряд еще приемов, где вы платно можете заказать. У нас, например, рассылку по маркетплейсам, где вы можете заказать определенные промоушен своих товаров. Эти инструменты пока не совсем автоматизированы, но... В ручном, в мануальном режиме, в работе с менеджером, вы можете это все решать. Так, ID 15711, не могу получить закрывающие документы для бухгалтерей. 6 менеджеров, браво, отвечаю, что сейчас решим ваш вопрос. Вопрос взяли, уже решаем, решим. Какой на данный момент в среднем у вас по платформе процент отмененных заказов? Значит, смотрите, у нас на сегодняшний день со всеми маркетплейсами, большими, маленькими, а на маленьких маркетплейсах процент отмен повыше, чем на розетке. Сейчас мы наблюдаем порядка 26% отмен. 26% отмен это всего мы наблюдаем по платформе. Естественно, там в сегментах можно смотреть, то есть по вине поставщика, по вине маркетплейса и так далее, но мы сейчас очень сильно, и рьяно взялись за этот процент отмен. Были в различные моменты, был разный процент отмен и, и доходил порядка 33%. Вот сейчас это показатель на 26%. И в том числе это благодаря тому, что мы начали активно работать с поставщиками, и очень круто поставщики реагируют на это, да, и улучшают свой сервис, убирают те товары, которые они просто не могут, например, физически доставлять быстро и так далее. И я очень вам благодарен за понимание, потому как, ну, Давайте делать крутой бизнес. Какая основная причина отмены? Ну, да, я уже отвечу. Основная причина отмены ну, вот если мы смотрим по статусному дереву, то это клиент отказался от товара. Вы знаете, это ну, не сильно показательная причина отмены, так как причины отказа могут быть разные. Начиная от того, насколько вежливо поставщик общается с клиентом, заканчивая то, что этот заказ был просто на а давайте поговорим. Вот. вот это самая большая причина отмены. Хорошо. Господа, всех очень рад был видеть, слышать. Спасибо всем огромное за внимание. Подписывайтесь на все наши каналы. Не пропускайте наши вебинары. Вот буквально в ближайшее время будет два вебинара, один по маркетингу, по использованию инструментов для раскрутки своего интернет-магазина. Очень крутой у нас спикер. Это наш... Чифф Маркетинг Антон Липский, бешеный опыт за плечами вообще раскрутки e-commerce проектов. Следующий вебинар – это наш директор по продажам Андрей Чернявский расскажет, как работать с магазинами на пром. Пожалуйста, приходите, подключайтесь. Если что, я есть в Фейсбуке, можете мне писать, с удовольствием буду отвечать на все вопросы. Я тут посмотрел, мы сбросили ссылочку, да, где можно в форму позадавать какие-то вопросы. И давайте вот я попрошу наших ребят, организуйте, пожалуйста, еще. Ребят, кто в сети, пожалуйста, поставьте плюсики, нужен ли вебинар со мной по теме вопрос-ответ, чтобы мы так посидели часок, и я прям поотвечал откровенненько на все ваши вопросики. Супер, плюсики пошли. Значит, еще организуем вот такой именно вебинар. Мы о нем расскажем, когда он произойдет. Всем сразу приношу свои извинения. Вебинар должен был пройти еще неделю назад, но я заболел, да, и вот сейчас вот так вот. Все, всем большое спасибо, всех рад был видеть, всем классных продаж. Работайте в Хабере, работайте с Розеткой, работайте везде, где вы можете заработать. Очень вас ценим и любим. Все, пока.